Всем доброго времени суток, с вами Катамхали Ну что ж, приобрел целых 45 новогодних подарков Это сколько получается там, 3600 что ли в рублях? Ну, Новый год раз в году, можно себя немного и побаловать В том году у нас получается главная награда была одна, это... Как он там называется, да, вот этот вот танк Бизонта С-45, который мне удалось вы получить Причем в том году я покупал 20 новогодних коробок Ну, по-моему, два раза, ладно Но с первой партии мне удалось этот танк получить В этом году там три 3... Три новых танка, да, там вот этот Американский с новой механикой Потом, что там еще у нас Британец с интересной достаточно Фугасницей, еще какой-то один танк Очень страшный, ну и плюс там Чехословак с, с барабаном На два снаряда В общем, машины весьма интересные Короче, давайте открывать, не буду долго Рассусоливать Вот, тут же такая да, анимация Я еще сюда не заходил 45 коробок. Это целый поезд подарков. короче Открывать буду по одной штуке, чтобы было интересно. Да, чтобы вытащить гарантированный танк 8 уровня, мне не хватает еще 5 коробок. Но буду надеяться, что за 45 штук все-таки хотя бы один, но выпадет. Но тут, когда открываешь, сразу видно, что что-то выпадает. О, сразу с первого на типа низкоуровневый прем третьего уровня ПЗ КПФВ М15. Кстати, в этом году еще интересную фишку добавили. Это у нас статистика. То есть нажимаем, и здесь будет отображаться все, что у нас из коробок выпало. Открываем следующее. Осталось 44 и нет. Пока что восьмого нету. Ну, глупо надеяться, так рано. 200 голды. То есть, это вот эта минимальная награда получается. 250 голды гарантированные и один день премиум аккаунта или 100 тысяч серебра. Опять нет танка, нет э, стилей. Ну, хотя стили тоже. Вот награда уже пожирней. Да? Не один, а целых три дня премиум аккаунта. Опять обычная награда. Минимальная. Осталось 40 штук. Ну, вот нет, думал, сейчас вот прям Бацы будет что-то интересное. Опять минималка. Еще что-то прям один за другим минимальная награда идет. Ну что ж я такой невезучий. О, 500 голды. Самая жирная награда это когда у вас уже премиум танк есть, даже хотя бы вот такие низкоуровневые, выпадает повторно, и за них мы получаем компенсацию. Вот уже второй премиум, теперь четвертого уровня то есть идем по возрастающей. Что, дальше будет пятерка? Может так к концу все-таки до, до восьмерки доберусь? Во, еще один. Блин, нет, второй, что-то шкала удачи сползла немного вниз. Я их даже разглядывать в ангаре не буду Не особо, наверное, кому интересны Эти низкоуровневые танки О! 1250 золота Это уже поинтереснее Вот, это что-то интересное Либо танк, либо стиль Ну, танк Ха-ха-ха, да, это танк Интересно, какой, пока не видно, непонятно По-моему, это колебан, Как раз тот, который мне больше всего хотелось получить. Не, не колебан, что-то ствол какой-то. А, это американец с новой вот этой механикой резервной гусеницы. Ну, тоже, кстати, машина неплохая, да? У него там, так, посмотреть в ангаре. Надо обязательно посмотреть. У него очень бронированная башня, насколько я помню. Да, 279 миллиметров во лбу, 241 миллиметр с бортов. Но он такая огромная, я не знаю, вот эта башенка. Возможно будет как уязвимое место Кстати углы вертикальной наводки еще Минус 10 Ну не знаю Потом попробую поиграю Что это танк За танк Но все равно Получается сколько я открыл 13 То есть с 13 новогодней коробки Мне выпал Премиум танк 8 уровня Получается счетчик теперь Опять сбрасывается вот этого гарантированного танка а, видите, опять написано 50. И если посмотреть статистику, что у меня в общей сложности выпало? С 13 коробок 4 танка, один из которых 8 уровня. То есть я уже в плюсе, даже не открыв все оставшиеся коробки. 7 дней премиум аккаунта, почти 5000 голды. Кстати, кредитов что-то как-то маловато. Сыпет всего 100 тысяч. То есть из одной единственной коробки мне выпали кредиты. Открываем дальше. Мне не терпится. Еще коробок много целых тридцать одна штука. О, пятьсот серебра. Серебро, нет-нет, а тоже очень важная вещь. Без серебра играть достаточно некомфортно, особенно на десятках. И голду особенно на, на что-то покупать-то надо. Ну, голду, или как сейчас это называют? Специальные снаряды. Так, сто тысяч Вот только пожаловался на серебро, как подряд прям начал сыпаться. Ну давай, еще что-нибудь синенькое там засветись. О, 500 тысяч серы. Так, надо жаловаться, нету танков, нету танков, дайте. Ну низкий, есть, м 485 это уже пятого уровня, это поинтересней. Вот осталось дождаться повторного выпадения, чтобы побольше голды заработать. Так, тут у нас что, нет, один день тренинг аккаунта, опять минимальная награда. еще прям два раза подряд по минимуму не ну плюсом зато Покупая эти коробки можно быстрее украсить нашу елку ну и вообще да, наш ангар и ä, начать получать вот эти бонусы к кредитам там о синее что-то синее потираю руки и еще один танк на этот раз кто ну, либо колебан, либо вот этот, как там, швед. Либо британ. А, по-моему, Чех. Да, Чехословак. Ну, тоже интересная машина с барабанчиком на два снаряда. Посмотрим в ангаре. Сразу интересно, да, смотрим. Огневая мощь. Средний урон для восьмого уровня 460 единиц. Бронепробитие 208. Перезарядка. Так, сколько там? Два снаряда, насколько я помню, в барабане, да, вот перезарядка 2397, это, наверное, полная перезарядка барабана, три с половиной. это между выстрелами и два снаряда в барабане, да. Так, углы вертикальной наводки, ну, более-менее комфортные, минус 8 градусов, время сведения, ну, так себе точность хреновенькая, надо улучшать, ну, в принципе, если сюда посадить нормальный экипаж... Так далее и тому подобное. Но машина, вот эта машина, мне кажется, интереснее, чем вот тот американец вот с этой механикой резервной гусеницы. Вот, живучесть, все посмотреть. Так, бронирование башни 220 миллиметров. Ну, плюс тут еще у нас да, какие-то экраны, там маска вот, башни. Наверное, можно будет потанковать. Корпус картонный, даже во лбу всего 100 миллиметров. И интересно еще подвижность, подвижность, подвижность, мобильность. Так, масса 48, удельная мощность 13 половиной, слабенько, максималка 35, то есть достаточно медленный танк, но зато здесь бар барабан на два снаряда короче, сколько в общей сложности коробок я открыл, осталось 22 штуки, то есть 23 коробки и два премиум танка восьмого уровня и следом сразу еще синие что на этот раз А, -а, -а стиль Стиль, да еще и на арту. Такой елками обвешался там, да? Если вот этот... Рассмотреть стиль. У меня и танк то такого нет. Точнее, арты. Короче, для меня это не особо интересно. Еще 21 коробка. И тут опять сразу бац, еще. Нет, не синяя, нифига. Раскатал, скажи, губень свою. То есть, потратив 3600 я уже получил два према восьмого уровня, не считая всего там остального. Уже должны, по-моему, танки по второму кругу начать выпадать. О, еще синяя. Ну, на эр -стиль, скорее всего. Не может быть, от третий танк. Да, стиль на танк, которого у меня нет, но, по крайней мере, я его качаю, вот эту ветку, и сейчас нахожусь на седьмом уровне. Потихоньку дойду, так что стиль пригодится. Так танк выглядит гораздо, конечно, интересней. Давало бы это еще вот эти 3D стили, какие-то бонусы, там, да, к кредитам, например. Рассмотрим в ангаре. Да, вот эти, с одной стороны, вот эти вот стили, они немного будут противника, к примеру, с толку сбивать. Да, вот возьмите в борт здесь целится, какие-то вон коробочки, которые, да, если вот сюда попасть, то есть выше башни, точно урон никакой не нанесется. Так что. Какой-то плюс все равно от этого стиля в игре, я думаю, присутствует. Как-то, по-моему, стиль затрагивает только башню. Корпус вообще, по-моему, никак не изменился. Только на башню понавесили всякой там фигни, да, он какой-то там, что там, миномет или что, Непонятно, короче. Погнали дальше коробки открывать. Стиль называется Хурикан. Еще 17 коробок. О, 3 дня према. три дня не один. кв один экранированный. Пятый уровень, то есть это получается... Мне уже семь танков выпало. Семь. Две восьмерки, две пятерки, одна четверка, одна тройка и одна двойка. Ладно, сейчас в конце потом. О, еще синее что-то. Ну! Скрестил пальцы. Да, стильно бабаху. Я ее качать даже не собирался. Да и, в принципе, как-то не особо охота... Хоть у нее ствол, конечно, интересный, но слишком уж она картонная. До первого неаккуратного засвета. Но все равно рассмотрим этот стиль, как он выглядит. На ну, такой, как будто, <laughs> как будто паровоз. Не, ну со стилем, кстати, выглядит она достаточно интересно. Осталось 14 коробок. Ну, шанс еще есть что-то получить интересное. Да даже из одной коробки. Всегда есть какой-то маленький, но шансик, что из коробки выпадет что-то интересное. А сколько там всего стиля в этом году? По-моему, там еще есть стиль, да? На объект 268, вот этот советский дробь 4, который. О, а вот уже интереснее компенсация. Правда, за танк третьего уровня тут всего 850 голды получаем. Но 850 голды, согласитесь, получить гораздо лучше, чем этот танк третьего уровня. Я бы за первый вместо него. О, первый раз выпалось целых 7 дней премиум аккаунта. Минималка. Считай, что опять минималка Когда 500 голды. Так. Шахматный клуб. Игрушка, шахматный клуб. Какое-то украшение. 7 коробок. Я надеюсь, мы еще сегодня увидим синее свечение. 500 серебра. Спасибо. 500 голды, так, 4 коробки Ну Получив два танка восьмого уровня, я все равно Хочу еще, вот такая Да, жадность она, как бы аппетит Приходит во время еды Хочется больше, больше, больше Так, остается всего 2 коробки Так, обычное свечение, значит ничего особенного ну и заключительное, не буду ждать, сразу нажимаю «Открыть» и... Нет, в заключительной коробке выпадает. О! Компенсация целых в 1200 золота. А теперь подведем, так сказать, итоги. И до гарантированного еще, чтобы получить один танк восьмого уровня, надо купить 28 коробок. Ну, многовато, нет. Вот было бы меньше 20, я бы еще подумал. А 28, то есть там такого пакета нет. То есть это опять получать, либо. Ой, покупать 1.22 по 5. Короче, ну его нафиг. Ну, результаты за 45 открытых коробок. 9 премиум машин. Из них, ну, мелкоуровнево особо не интересует. А вот первые 2, это американский тяжелый. Как с резервной гусеницей весьма интересно. Шкода Т-56 тоже танк неплохой. Три 3D стиля на... причем который меня интересует. Ну, по-моему, два. А, не, один. Арту британскую я не качал, я качаю вот только вот этот WZ55, бабаху тоже качать не собирался. Так, целый месяц премиум аккаунта, да, <laughs> ровно 30 дней, 17 пятьдесят золота, почти 2,5 миллиона кредитов, ну и, естественно, 45 игрушек. Игрушек выпадает всегда одинаковое количество с коробками, потому что в каждой коробке содержится одна игрушка. Ну, не буду переводить это на реальные деньги, и сами все видите, что это гораздо больше стоит, если перевести, да, вот сколько, ну, к примеру, стоит прем восьмого уровня. Ну, не буду сейчас никого обманывать, говорить не помню, но я думаю больше двух тысяч точно. Ну, я просто ни разу не покупал себе премиум танк за реальные деньги. Не было у меня такой мысли. А вот тут вот купить коробку и вытащить гораздо приятнее, чем пойти в премиум магазине и купить какой-то танк. И вот так гораздо интереснее. Тем более плюс, да, заходить в игру приятнее, у нас тут атмосфера, праздники так далее и тому подобное. А теперь вот как раз выполнять новогодние задачи на новых премиум-танках, а? Вообще сказка! Тем более как у нас сейчас ангар выглядит. То есть у меня хорошее настроение... Потому что все-таки я не ожидал, что прям 2 аж выпадет према восьмого. Ну, один я надеялся, что с 45 выпадет. Думал, если с 45 не выпадет, я просто потом еще 5 коробочек докуплю. И точно получу одну восьмерку. А тут даже вышло лучше, чем я надеялся. Я получил две восьмерки. В общем, всех с наступающим желаю, чтобы каждому выпадали эти премиум танки. Пусть у всех они будут. Кто коробки покупает. В общем.